вечер я вынес жидкость с газом газ правда вышел это вот с газом это вода ибо я так чувствую на первой второй песне глотка откажет но так переволновался сегодня последний раз 58 поднимите руки кому больше 50 России. не год вот за два я понимаю там в нашей жизни это идет меньше, не будем просить. Евгений Николаевич Быков, которому меньше, где есть с нами. <плес> вот. Мы долго не думали, что сегодня будет за программа. Программы не будет вообще, будут какие-то песни. Николаевич предложил хорошее название The Best. Я не знаю, что это такое. Ну, в общем, будем петь, что душа как говорится, попросит. Если что, записки что-то там лежит уже что... привет нашим друзьям с очень дальнего востока и вот они там их друг да. Вот видите вот насколько авторская песня до да, широко шагает по стране ну и я не знаю что говорить зато я знаю что петь хотя тоже не очень но тем не менее сегодня мы решили начать Вместе с которой давно не начинали Старый дом, давай Сидим друг от друга сегодня далеко Это уже новое ощущение Соскучишься, наверное. красавец Вот так вот я, например, только сейчас увидел Старый дом, где вместо кресел Подоконники Приютил у телевизора окна Полночь-за полночь я сижу спокойненько Наблюдаю, как меняется луна Только что было серпом, уже без молота А теперь, как неразмененный беда, Только что мы были счастливы и молодцы А теперь уже Отсюда возили нас, сюда нас возвращали, Отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, скакали с калачами, Булты в пиво-янку канули годы и года. Булты в янку канули и годы, и года. За окном великают кадры старой хроники, Наши лица проплывают стороной.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 а ехали с орехами, скакали с калачами, Булты в пельянку канули и годы, и года. Булты в ямку канули и годы, и года. На стене другой рукой та же формула, Имена другие равенства одно. Что-то помнится из фильма «Бело-черного», Что-то доброе, но прямо как в кино. Словно годы пролетели, будто не были, Где-то рядом просто выше этажом. Жаль, что сказка, как была, осталась и небылью. Да и где она, дорожка, в этот дом? Сигаретные, Соколятом ирлята не до сна, Лезут в голову вопросы безответные, Растравила душу чертова луна, Загонела голова пустая звонница, За окошком дождь не старый моросит. То ли где-то тихо копает бессонница, То ли бьют незаведенные часы. Отсюда возили нас, сюда нас возвращали, Отсюда мы уехали, приехали сюда, А ехали с орехами, скоптались с калачами, Полтыхи в, ямку канули, годы и и в ямку канули и гол года, Полтых Ильям и Я пошел парикмахерского, парикмахерская мне сказала гениальную вещь. Он говорит, знаете, как сейчас народ говорит? Я говорю, ну интересно, то есть много чего знаю. Но... Она говорит, вот сегодня 58 февраля. Народ февраль не закончил, а длится, И действительно, по этой погоде февраль не кончается. И поэтому мы с Николаевичем пришли к единому мнению, что сегодня не спеть песню про снег, может, одно из последних ее исполнений в этом сезоне. Не а а майкл то у нас один. <смех> Заметно? <смех> Я думаю, что уже не один, а 0,75. Я <смех> <смех> не комплексую по поводу своей прически, и никогда это, это очень не было у меня проблемой. Вот. Тем более, если одна, одна э, дама, э, это Гримио, на телевидении мы были там, принимали часть какой-то съемки, говорит, ой, когда я сел к он говорит, ой, у вас много лица. Вот, там много лица и мало волос, две большие разницы. С тех пор, Евгений Николаевич, вы предпочитаете звучать на радио. Сегодня как раз с 12 с 0 часов до 2 будет прямой эфир э, Ледоча Баксара Евгения Николаевича Быкова По поводу предстоящей презентации. Это, между прочим, да, великая вещь в ЦДХ 7 апреля в ЦДХ презентация диска э, Лиды Чебоксаровой, который называется «Театр». Женя выпустил диск, который называется «Кино», а муж и жена одна сатана» – «Сатана», кино – «Театр». Я вообще хотел в серию сделать кино, вино и домином, чтобы было три, но вот как-то Лида так мне отговорила, говорит, давай театр делать. <laughs> да, кино, вино и козёл, да? морской козел. Ну ладно. Все-таки о снеге давай. Не зашел с небес на город снегопад, Разукрасил в белый цвет, весь белый цвет. И синоптики растеряно твердят. Что такого? Не бывало много лет, Приутихли даже злые языки, Что снежинки это эта злая вода, Даже дворники лопат своих штыки Отомкнули нынче разы. Тихом следы заметаешь, Утром с последней звездой Выйду я в город седой. Ветер шире глядит, дядь все на земле лежит, А теплый ветер с юга, далека гроза, Бегают по кругу-кругу красные глаза. Глянет влево, вау, лучше не смотрит. поглядит направо пределов и пока не поздно, и в небе созрачок, А по небу звезды, звезды два рубля плачок, А по небу спутник молния один, сам себе попутчик, сам себе один, а как душа хотела спутником борить, Да не готово тело тело Дело, душу отпустить, да не кричаться, дядька вдрыхне до утра. Ведь поутру утру ка суже, чем вчера Они пыли дорога, они дрожат листы, Подожди немного-много Отдохнешь же ты равыське влегнутый, А ветер шеи вели, и задутый, По зиму по небу летит Что-то как-то сегодня, да? а вверху во льгот на облаке батюшка народ народ на машке земле а внизу льготна а на стекле батюшка народ народ на машке земле Сюда. Коньяк дошел до мозгов, извини. Нет, просто атмосфера. Никого не вижу, угадываю. Растеливик, теперь интернета. Ой, так, что-то по накатанной все белое, ну поехали. А накатанной-то не было. О! Пойдем так, Николаевич. В наше бурное неспокойное время, смотря телевизор, можно не то, что сойти с ума, у кого-то что-то ладно. Ну, может, у меня? Сейчас посмотрю. Да? Не, я на концерт. Ну, ты как, я на концерт. Все? Вот, и да, когда позавчера буквально, я смотрел, как опять орал Владимир Вольфович Валеновский, знаете, я получаю большой заряд бодрости и раздражения одновременно, потому что я уже примерно знаю пот, слюни, кровь и слезы, да. Но все время песня «Не умирает», которая его посвящена. Давай, Николаевич. Песня, так вот, это, да. в общем, еще здоровье и чего здоров, и, и, и, и, и желание может конечно. Ну из за здоровья, короче, это песня. Да? Да. В конце поют все, кто знает, и Евгений Николаевич Буглавер. Бугла. Радует, что он знает эту песню. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять отдохнуть, а у нас как всегда темнота и усталость, а у нас все путем только где он тут путь? Я вот думаю, когда сейчас вот избрали слова где он тут путь, они наверное надо заменять, да? Где он тут жуть? А, короче. Подтяжки к вдоху холобок у Сам себе бог, сам себе пан. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла ла ла лай ла -лай, ла лай ла ла ла лай ла -лай, ла -лай, ла лай. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Слова остаются неизменными, а у нас в нем с впадем а как без свечки. Согреваемся в стужу а сохнем в воде. И вокруг мельтешат в основном человечки, и все меньше и меньше нормальных людей. Э -э -э -э -э. Сам себе Бог, сам себе Пан В душу залез, там темный лес В лесу дубло, да в дубле тепло В душу залез, там темный лес В лесу дубло, да в дубле тепло А в страну Вернуться. И без наших теперь ни туда, ни сюда И вздыхая на босы, кудри И осталось в войне победить, как всегда э -э -э -э. Потяжки в задох, хлопану стакан Сам себе бог. Сам себе пан в душу залез, там темный лес, по лесу дубло, в дубле тепло-ла-ла-ла. 90-е годы, в 91-м где-то, может, на рубеже 92-го, но, я не знаю, вот, я сейчас ее спою, вы мне скажете, что изменилось. А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны, Смотрю я то, во что, а будьте слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят одни народные трибуны, и говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Один кричит, зайдет она, звезда пленительного счастья. Другой кричит, у той звезды пересчитать все концы. Один кричит, ко всем чертям все эти органы и власти. Другой кричит, все эти органы и власти, молодцы. А у меня с собой бутылочка зубровочки в кармане не дырела. И я тихонечко зубровочку из горлышка топчу. Я не хочу ни в центре быть, ни быть ни левым, ни правым. Я просто просто жить хочу, а чтобы нет, так не хочу. У телевизора сижу я, блин, у самого экрана.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 один кричит, он пострадал за наше общее задело Другой кричит, железный дух, боец кримеет Киржал слабо А у меня с собой бутылочкой в перцовочке В стакане неразбитом. И я перцовочкой тягонечко насморк кричусь Я не хочу ни быть борцом, ни быть героем, блин убитым я просто просто жить хочу, а что бы нет, так не хочу. Тут мой герой херуса херуса вас сошел. А я на кухню захожу, сожжусь самый плитный каструлий. Ломаю крупный черный хлеб, не солья крупную завел. А за окном и жизнь и тихо гадят в дыцегуле. А я паломником ем суп, и вас отчаянно договорю.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 лишь герой, да, годы прошли, а так, по-моему, ну, знаете, вот... — Да нет, просто хорошую дуровочку не найдет, которую вы переставляли. — Ай, как вы правы, антракса в Ой, как вы правы, да, Зубров-то не стало, ведь. Беловежская уже не пуща, и даже не чаще, все реже реже. — Ну ладно, я недавно в Беларуси был, у меня там родственники и я там попил зубровки, то о-о-о-о! контракт. О, не так давно, да. Нынче зубров, настоящих нынче мало, вот и нет, настоящих буйных мало, вот и нет его закона. Знаете, не так давно был концерт, который был озаглавлен как концерт по заявкам, и там и вспомнились некоторые песни, и песни спонсор, которые до сих пор забыть не могу. Почему-то. Да? Сидит на пора думает Он видит только то, что видит он. И то, что видит, он то, в тот слегка влюблен, в то, что видит. как недалекий от всего далек. Кислейший билет, потерянный или фворошенный те, А врачок рассказывает всем о том, что есть, а может быть и нет. А ветер раздувает, кружева. Пришнями дни В уютном доме гореться одни, Другие растеряли все слова. Вот впереди жестокий детский семей. Когда на корпус кольскую ступи Летит старушка, сумку урани, Звонка скачет из поре, Торжественные крики воронья приветствуют подравшийся закат, И в сумерках теряется облака, с которого ты смотришь на меня, Сидит на повороте дурачок. Ну, там ну в чем продам для тех кто знает эту песню но ну, что вспомнилось то вспомнилось и из этого же настроения по поводу завтрашнего дня сколько швам исполнилось Милый друг, что случайно вспомнилось? Как-то вдруг, вот бокал наполнился. Кое чем, что сегодня вспомнилось? И зачем? Из огня до имя. лет вы живете вовремя или нет у кого не спрашивай все зеленые, а во что окрашены ваши сны дни рождения стран в них живут обманные сквозняки Вроде только Лучше по-хорошему нынче жить. вычки сколькопол я живу в огромном мире в однокомнатной квартире 6 умножить на 4 вот и весь метраж я живую в устную долю, я спокойно существую, И ни капли не рискую, взятым быть на да? Справа знойное соседство, Слева старенькое, старенькое детство, Посредине самоедство, аж третьих петухов. Серебрит рассвет, кошка, Где же будет эта кошка? Не бывает понарошку отпущения и грехов. В тишине, звенящей молча, я... Листы бумаги порчат, кто ж наводит эту порчу, что мешает тихо жить, тихо топать по дорожке. Где же бродит эта кошка? Забежала она немножко, было с кем поговорить. На столе листы бумаги, словно сдавшиеся слады, а на них обломком шпаги грифель от карандаша. Слово место не находит. Кто моей рукой уводит? Где же кошка Это бродит грешно глазами? Тень скользнула по портету, Переломан лучик света, Как хорошая примета, Дождь ударился в окно В вот однокомнатной вселенной, С теплой грелкой на коленной, коленой, чем вдохновенно, И что будет, все равно. Очень аккуратно делт пополам. Ну поехали, зеркало в трещины, За конец календарного дня. Это распотертыми струнами Не давало вернуться назад И летелось, и пелось, и мучила Душу на несчастных шести И казалось, что самое лучшее За ближайшим избивом пути И казалось мне крест свой несущему Что не кончится этот полет живущая все простит и, конечно, поймет Время ее же свернувшись Укатила по лестнице вниз И сижу, еще не вернувшись Но уже не поющий на вис Где-то ждет незабытая женщина И на ниточке крутит кольцо Здесь отель с названием Хилтон у нас была гостиница Москва. Меня зовут Степанов Тамара, учусь я третий год в девятом Б. Конечно, Пэрис, мы с тобой не пары, поскольку группу Первый улет, ты жгучая, как перец, холодная, как лед, Ты вкусная, как херес, без с спорта. А в пыри, спыри, спыри. Девчончая мечта. В Владивостоке тоже обожают Пэрис Хилту, да? Еще бы что другого сказать. Что где-то по приколу Летишь над миром Ты во всей красе Мы тут плеснули Спиртов кепсиколу Ты не поверишь Улетели все Я пергидролем Выкрасила волос Я в профиль просто ты Не встать, не сесть да. А волос, ну что сказать тебе Про голос Вообще-то у, у меня-то голос есть. Слушай. Глеб Джиглов и Володя Шарапов. Ах, ты, перес, перес, перес, Ты супер, ты улён. Ты жгучая, как перец, Ты сладкая, как мёд. Ты вкусная, как херес, ты с в а Ах, перес, ты, перес. перес. А ламурная мечта. Я к сению Собчак в упор не вижу, не по кустам не даже целиком она а тебя, конечно же, пожиже, хоть нос и зубы тоже силикон. А мне пока что химии не надо, а я в сне живу как наяву. Тебя бы, к нам, как сказать, Тебя бы к нам вот в Биробиджан замкатом, да? Ты вздохла сразу, а вот я живу. И глеб жилов, и волоня шарафа. Ах, пырис, пырис, пырис, ты супер ты улек, ты жгучая, как перец, ты сладкая, как вел, ты вкусная, как херес. Из ракушек мартов От перес перес перес Российская мечта а та та та та та вольной интерпретации отход от канонического текста. <связь> ну ладно, тем не менее. Павел Николаевич, вспомним формулу долгожительства российского народа. Это она будет к Ну, типа, тостующие бьют до дна. Наливающие чьи... Я спал сегодня такое прыгание по волнам моей памяти, это называется. Сколько забылось за пятьдесят восемь не плащ третий год цыгани скорее трактора. И не родить ни с ним, без корревика А мы сидим, и вот пьем, как все допьем, так и умрем А так как всем нам не допить, так значит ум, тем долго жить. приятие приятель Ковля-Лукинский, когда он прогревал зал, он говорит, вот тут сидят бабки у подъезда, а идет новый русский. Говорит, здорово, старушка, они не папа, говорит, здорово, барин. И такая, Тишина в зале, говорит, ой, не прошла репейска. Вот, вот, вот на это бурные овации. Да. А Ковля-Лукинский, ну что я, вот, нет. нам бы, вам бы Под подсобрать вьюмашку, дожать соскать яркий, что разлил козел. А если б из Степановны сотворить Наташку, это было бы лучше и жительница Улететь в пейзажи, полосатым окунем, за дробить После первой песни произойдет. <къем> Продержался сколько, а? За здоровье. Вс, эту песню допивать не будем. <къем> стихи почитаем. <къем> стихи почитаем. Какой-то интересный. По пляжам По стихи почитаем. Про кого? «Мариш». «Финны в зале есть?» «Не стесняйтесь, Финны!» «Хорошо, «Марии в зале есть?» «Твердый голос сказал, да!» «Как же, как же!» чем хорош Николаевич?» «Вот он начинает играть, и уже никуда не деться!» на пиво Северной Лапландии 58 февраля как раз к этому способствует и соответственно. В маленьком уездном городишке нет, не в городишке в деревушке девушка жила красиво слишком так они и судачили подружки а она, отрекнув короткой стрижкой бегала с фатабой мальчишек и ветрам, открыв свои подмышки, вырастала из своих платишек. Девушку прозвали Каиску, Что по-фински значило Маришка, И в ее родимом Ювеске. Все ее любили, даже слишком. Старый Тойва антиканин младший Под корейской сидя под березой говорил, что нет Маришки краше. Утирая трубкой свои слезы. Сын его, Лоренцо из скеаченцы, далеко ходил рыбачить в море, Вместе с ним рыбачили и немцы, И ты и однорукий море. Волны в море выли и будели, И ты с Лоренцо пели оду. Однорукий тоже был три дегели, Черпаком жертвовая воду. Как-то раз, на удачу, Свой гарпун в районе чеченыцы Услыхал Лоренцо крик гогачий И увидел раненую птицу. Гага пила крыльями под ветер, Но гарпун вонзился в тело слишком И скричал Лоренцо, доннер Веттер, ты моя генка, Я твой сбышко, но макетопар моя удина!» Гага все слабело и слабело, И упав на плечи тельвина, от рыдания сотрясалась тело. Либерийский танкер-маршал Громов шел из порта в до Карлхорста. А вы знаете, вот уберут губернатора Громова скоро. И тетя его из тех, что пропал, да? А вдруг неблагозвучная будет фамилия? Там, либерийский танкер маршал Сосискин. Нет, все уже. Но пока что ливерийский танкер маршал гром шел из портов пресса до Карла Хорста И уже почти под к дому Люди видали Белый остров. Да, друзья мои, печальные песни. Там На волнах качал экскую лета да, Гага. Да, да, я забыл слова. Но, в общем, как древков флага, торчал в ней гарпун. Это, это краткое содержание, между прочим, не отходя от темы, понимаете? А, извините, машинист лебедки Трунчка Вилли поднял тагу нежно, как Ставриду. Доктор Автодирский-Калешвили обработал рану с Капитаном ветрями, как сказала, бывает же такое, да? Петр вот Михайлович Зайцев кряхнул тихо и сказал, крях, бывает же такое. Но ничего, это же не совсем уже, эти да, глухое лихо. И, о чудо, после промедола автор как-то встрепенулся. И как будто не было укола, как говорится, к бокалу потянулся. Вот мы все собрались и слушаем уже, который год все это делал. А он вот так и сочиняет. Если ты думаешь, Николай, что это сочинение, то ты глубоко ошибаешься. Это полное сочинение. Он, я что, записал, видимо, за ним, а он озвучил потом. Вот и все будет. Понимаете, в чем дело? Я-то мысли уже улетел далеко-далеко, отошел, как говорится, а от стоит, да? Отмотаем назад сейчас и Либерист прот... Либерийский танкер маршал Громов Шел на спорту в Плес, как форс. И уже почти подплывши к дому Люди увидали белый остров, да, друзья мои Печальной песни на волне покачивалась гага Ворон смерти вился в поднебесье И гарпун торчал как левко Машинист лебедки тручкой вилли, поднял гагу нежно, как ставрину. Докторов Тандилхин колешвили, Обработал рану с трептоцином, капитанов ветреный, как скалы, Петр Михайлович Зайцев крякнул тихо и сказал, вый, немало и досталось, Пусть живет, забыв про злое лихо, И о чудо после Промедола Гага как-то странно, так встрепенули. И как будто не было укола, девушки прекрасно обернулась. Так вернулась к жизни Пауза, даже со Кайскюля. Возродилась для тепла и ласки. Кто-то черстый скажет, ну и, и, и что за? Это все легенды, мифы, сказки. Нет, друзья. Камчатском пароходстве, По Владивостокском пароходстве. Все. Камчаталы каждый провожает, Так сказать, и, да, в судоходстве, Кто только не встречает вообще, да. А команда та души не чает, В озорной буфетчице Маришка. Все ювелеют, уважают, Хинкалишвили даже слишком. А Лоренцо. Чернело горе Многократно проклялся на свете Запасной карпун Закинул в море И теперь работает в газете Пишет репортажи и заметки И кричит Но лишь хейтер Стряхывает сетки Пух какачи, ач Словно снег Спасибо. Пора, пора, брат, пора, пора, как говорится. Дорожную песню и на крыло. Всякие ключи, чуть поменьше то ящичка с письмом, Чуть побольше французского замка, Позади остался незакрытый дом. Окошечный пейзаж С ним сливается Купейный синицы Это что же это такое Что за блажь Чтобы в строчке Уместилось столько лет Ведь года пластались Трудно и не вдруг И слова летели с без меня А вдруг на этой строчке И замкнется круг Жизни предпоследней злёблой Сяду, поеду, разбив грунт, Среднюю хобби, может, верну. Отбивает время ложечкой стакан И колесики квадратные стучат. И сгибает русло пол, Старика, поворачивает пьяница назад Снова поле разведованным листом Снова дым от сигарет до потока Где-то, где-то впереди закрытый дом А где-то зато забытая строка Сядут поедут, разбит грудь Среди